Ваши впечатления о семинаре? Ну, я, во-первых, друг лекторов, во-вторых, это наш совместный проект, конечно. Потом я, наверное, могу быть предвзят, там, если буду говорить хорошие слова, но меня, как опытного уже, конечно, достаточно врача, больше всего впечатляет, конечно открытость и честность лекторов я вот э, всегда очень ценю, когда на глубокая такая подача информации, реально качественная на высшем уровне работа, э, сопровождается еще и такой явной скромностью и такой вот э, открытостью лекторов. Да, вот, вот это очень ценно. Наверное, мне нравится, что я сам такой. В принципе, мы ценим в наших проектах вот только таких коллег и, в общем-то, мы считаем, что это основное наше вот особенность, наше преимущество, что мы пытаемся реально научить людей, поэтому вот я очень доволен, что и Дмитрий, и Андрей, вот они такие же, они вот пытались эти два дня донести до коллег прям максимально подробно информацию, вот все рассказывали честно, как есть, отвечали на любые вопросы и так далее. Вот семинар в стадии становления еще, да, я вот целых два дня там присутствовал, делал кучу заметок себе, мы с коллегами обязательно еще все обсудим и сделаем Хороший семинар еще лучше, так что ждем всех, кто желает не просто компенсировать и какие-то делать компромиссы в скелетных аномалиях прикуса, а получать красивые, стабильные, здоровые, функциональные результаты, что можно сделать только вместе с хирургом в современное время.